Сигнальный сервис от Сергея Инкоста представляет следующую информацию. Всем привет! С вами Сергей Инкоста. Видео снимается по просьбе участников VIP-группы онлайн торговли моего сервиса. <coughs> Ребята, те, кто из вас, один из вас, Виктор, по-моему, жаловался на то, что нет информации про данные сайты, да я могу вам вот прямо сейчас открыть, показать. Ну, во-первых, сразу видно, что это мошенники. Мне видно сразу, то есть, достаточно просто сказать. То есть, вы спрашивали про сайт Binar я могу сказать, что у него есть брат-близнец. Это platinumbin.com. Почему брат-близнец? Заметьте, идентичные, абсолютно идентичные вот эти вкладки. Раз. Само оформление сайта. Календарь, инфа, факт, -н -н, слои Аналитика календарь, Инфа, факты, интернетен, слой положения. Аналитика календарь, инфофакт, факты, интернетен, слой и так далее. Но тут, правда, разные бывают картинки, которые тут вот проезжают туда-сюда. С девочкой этой вот, вот. тут девочка. Вот видите? То же самое. Ладно, дальше опускаемся. Тут есть график. Да? Вот это самое интересное. Одно из самых интересных, что есть. Евро-доллар. Сейчас мы здесь найдем евро-доллар. Евро-доллар. Давайте посмотрим, котировки идут идентично или нет. Ну, вот эти вот. Идентично, да? Отлично. Время плюс-минус идентично. Одна секунда. Разница. Обратите внимание на трейдерский интер интерес. Здесь он 58%, здесь он 64%. Одна и та же пара, одна и та же цена, одно и то же время. Давайте подождем, ну, я не знаю, там секунд 5%. Вот, график прыгает и там и там сейчас посмотрим как поменяется интерес если поменяется но судя по цене график падает здесь же показывают что нет покупать покупать ну понятно короче не меняется ладно а, ниже Ребят, смотрим. Вам не кажется, что все одинаково? Если вы невнимательны, смотрите. Вот этот блок, отведенный по информацию о компании, да, частично. Название расположено там же, стрелка туда же. Ну, это у всех сейчас, да, стрелки там в одну и ту же сторону. Все же начитанные. Конверты в том же самом месте. Там же email. mail Название. Все принадлежит компании Fx Lotus Service Limited. Это они владельцы одного и второго сайта. Но это разные пути попадания на эти платформы. Разные у человека. То есть, там один робот это один сайт, другой робот это другой сайт. Если мы почитаем, любой из их правил, любое вот, там, я не знаю, факт, идентичен, но ну, понятно, что бинарные опционы там везде определение на плюс-минус одинаковое. Хорошо, но политика официальность это будет разная. Каждый пишет ее самостоятельно. Нет, идентично. Шрифт, слова, расположение, все идентично. Даже вот ИТД и то одинаково вместе находится. То есть, ну условно, да. Вот, то есть просто идентичные э, сайты, поэтому не рекомендую. Вы просто тупо потеряете деньги, я вам могу сразу сказать, э, это компания, которая деньги не выводят, роботы у них сливные, системы у них сливные. Не заморачивайтесь, все вот это можете даже не читать, оно абсолютно идентично, то есть вот видно, что идентично. НТРН, ваше имя. Абсолютно идентично, кому надо поставить на паузу, почитайте. Вот. Эти сайты не работают. Да-да. Есть вот такой гражданин. Такой сайт. ЛТД. Nigma Nigma2 продвигают. Это бред силы кобылы могу сразу сказать откровенно системы, которые работают на бинарных опционах, вообще в целом на рынках автоматически, которые приносят безубыточный доход, то есть у вас каждая, каждая сделка прибыльная, да, как говорят создатели этой системы, их на рынке не существует. Почему я в этом уверен? Ну, потому что вообще-то я давно на рынках более если быть точным, более 14 лет на текущее время. А, вот, уже 11. Мы сами просто обновили страницу, стало уже 11 свободных мест. А, это уже признак сразу того, что счетчик работает некорректно. Человек едет на Ламборгини. Да? А, я знаю, сколько стоит арендовать эту машину. На самом деле в этом есть смысл, потому что а, дурачков различных и новичков и так далее, всех желающих а, срубить бабло по-быстрому а, и без каких-либо знаний, тупо на роботе, а, существует огромнейшее количество. <coughs> Если бы Уоррен Баффет, а, владелец огромных состояний, да, а, хотел бы зарабатывать на роботах, он бы зарабатывал. Но у него почему-то сидят управленцы, которые работают конкретно на рынках, да, и не пользуются никакими робот-системами. Потому что роботы, они сливают раз-раз, но они сливают. Здесь робот, который от этой компании, ну, во-первых, он выглядит иначе, когда вы его установите себе когда вы сможете установить вы себе только после того, как вы несете 250 долларов на баланс. Ну, в принципе, даже раньше можно получить, но тем не менее. Любую сумму, какую вы не, не заведете, она у вас никогда в жизни не выйдет в плюс. Потому что этот э, брокер, не брокер, э, сам, сам, сам робот, который здесь э, ребята эти популяризируют, он тупо сливной. Не верите? Попробуйте. Вам не жалко ваших 250 долларов? Не, скажем, не проблема. Попробуйте. Потом расскажите всем нам, что да, Сергей, ты был прав. По факту. Сама система, так же как предыдущие два сайта, являются просто разводом для начинающих людей и, как правило, для тех людей, у которых с деньгами действительно не совсем комфортно. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на новые обновления, они периодически выходят. Также, возможно, буду показывать какие-то фейковые страницы, фейковые там, сигналы, сигнальные сервисы, или буду показывать брокеров отвратительных. Также будете видеть. Делитесь с друзьями в социальных сетях, в любых, там, одноклассники, контакты и так далее. Не знаете, как поделиться? Просто сверху на YouTube-канале есть вот в этой строке ссылка. Ее копируете и вставляете в свои сообщения в социальных сетях. О! Это ваш последний шанс получить бесплатный доступ в системе Enigma 2 и заработать 300 долларов через 30 минут. Нет, спасибо, ребят. Мы как-нибудь сами, своими мозгами. Ну, как-то так. Ладно. Всем спасибо за внимание, всем пока и не попадайтесь, пожалуйста, на удочки тех э, людей, которые хотят спокойно выманить у вас денег. Всем пока, с вами был Сергей Инкоста.